тили ти ти ти ли ли ли Очень часто человек говорит про субъективное восприятие и говорит, я отвечаю за свою жизнь, я, я Бог, я, я, я. И при этом говорит, ну, симуляция же вот это создает. Симуляция вот это создает. Либо же Вселенная за все отвечает. Всевышний Выше, все отвечает, высшие, силы. высшие силы за все отвечает. А ты как вот к этому к всему относишься? Это о чем? Это я за все отвечаю. Это об ответственности. Это про ложь самому себе. На самом деле это искажение. да, Ложь самому себе. Ты сам себе искажаешь свою реальность. Ну, понимаешь, когда мы говорим, что Бог в человеке, и просто заяви открыто, я Бог, человек не может это сделать. Мы сколько раз сталкивались с этим, и даже вот проводили эксперименты, когда человеку говоришь, ну вот просто вслух скажи, я Бог, Бог во мне, человек, я Бог. Кукожица. Кукожица, и так. Ну, я по образу и подобию. Но, Но есть я не вселенная, я частичка Бога. Ну да, я с вами согласен, частички, мы все частички Бога представляешь какое непозволение себе на самом деле но при этом вот взять и сказать что симуляция это я и все игры это я человек не может это полное тотальное взятие ответственности за жизнь на себя в то же самое время мы тоже давали например курс настройки симуляции где мы давали всю геометрию угу вот эту базовую геометрию, да. которая нужна опять-таки подсознание низ, надсознание, надсознание вверх. Под, подожди, под, да. подсознание, да, надсознание, да, да, да. да. Вот эти части, они же тоже были... Отделены. Отделены, отделены да, да. специально. Так человеку удобнее понимать. Дело в том, что если мы уйдем чистое субъективное восприятие, то программа ума должна стать частью разума. А это, получается, убирает возможность понять. А понимание на определенных этапах человеку необходимо. Без вот этого разделения и пояснения над сознанием, и если без, без него человека окунуть сразу, вот что ты бог, ты все создаешь, да, у человека не будет привязки, у него будет выйдет в фантазию это все. Эйфория. Он в эйфорию. То есть полный улет и ничего. Заметьте, сколько раз мы начинали работать, например, на консультациях с улетевшими, и это ведь очень близко к психическим расстройствам. Да, Или уже верно. есть наличие психического расстройства. Угу. Потому что если бы человек был все-таки в мире земном, а не в космическом, то он бы немножко по-другому реагировал, он бы брал хотя бы частично ответственность за свою жизнь на себя. А так получается, очень многие эзотерические учения и религиозные учения приводят человека к тому, что вот этот вынесенный Бог, он и становится тем объектом, на кого выносится ответственность, и в дальнейшем идет разрушение здоровья физического. А если учесть, что они еще и практикуют массовый гипноз, угу. то мы можем говорить, что рассадник заболеваний находится а, очень часто в а, вот этих массовых, культовых, угу. религиозных а смотри, объединениях. На самом деле наука тянет в одну сторону сознание да, человека, религия тянет сознание в другую сторону человека. Смотри, ты либо там либо там, да, и у человека получается разрыв, вот этот растяжение, и он, и он просто не знает. Правильно, он наука признает только материю. Где? Он да. говорит, а Бога да. нет, а где вы своего да. Бога видели? А религия? А да, религия наоборот. говорит наоборот. Вот есть Бог, он где-то там на солнышке, но он есть. А материя да. это не нужно, это вторичное. это вот оно, смотри, вот он гипноз, когда разлетаются, разъезжаются глаза. Да. И человек он в прострации попадает, он не знает... К чему приткнуться? Где я? Оп, приткнется к науке. Я с наукой, то есть там э, все правильно, да, и слепо доверяет туда. Либо приткнется к религии, здесь все правильно, и слепо доверяет здесь. И таким образом он никак не может стать целостным, он либо тут, либо тут». Ну, точно так же, как я: либо плохая, либо хорошая, да. либо вот. черная, либо белая. Да. При этом, смотри, выбирая между черным и белым, человек смотрит цветной фильм. Угу. У него же не черно-белое зрение. И, не, цветное, серое, и да? не серое, да. Ну, есть те, кто познают все оттенки серого. Но большинство все-таки познают оттенки красок. Причем разноцветие. Разноцветие, в том-то и дело. Более того, чем более. Цветов человек воспринимает, тем более разви, разви, Разве, его да, сознание. развито его сознание. И здесь есть прямая зависимость, и это уже научный факт. Но, кстати, о научных фактах. Тут тоже такая интересная штука. Смотри, если бы человек жестко там зафиксировался, сказал: "Я на стороне науки" mm -hmm. а, или там "Я на стороне религии", да? Материи или духа, да, сознание Его же мог. подсознание не может его оставить зафиксированным. То есть подсознание, да. сознание человека течет, оно не может остановиться. Да, да. И как только человек останавливается и говорит, я уже статичен, статично кладбище, дорогой, а там новая жизнь и все равно динамика. Даже кладбище по все своей природе, это да? иллюзия статики, да, да, да. Все равно сознание течет, оно не может остановиться. И поэтому, когда у человека возникают вот такие моменты, статичности, они сознание начинают их размывать. Смотри, как сейчас размывание происходит в науке. А Какой-то дядя делает какую-то фейковую страницу, заявляет, что там идет фейковое открытие и пошло. Опять-таки изобретаются вакцины, фейковые проверки, фейковые результаты, и последствия которые человек видит уже которые входят в жизнь и это все должно заставить задуматься подождите а где здесь наука опять-таки если ты здравомыслящий посмотри сколько заболеваний вылечила наука почему сейчас столько хроники где те хваленые лекарства которые раз и избавят человека от всех заболеваний нет от острых да от переломов и так далее, да, да и то не до конца. То, да. Ровно то. насколько регенерировало тело, насколько да. регенерировали кости. А дальше? Насколько возможностей тела человека. Да, да, да, в пределах возможностей ресурса тела, именно тела. Потому что психика закрыта. Там, кстати, очень интересная тема, тоже большая. Человек называет психофизические ресурсы, да, или психические ресурсы. На самом деле речь идет всегда только о физических только ресурсах. Физические. То есть психика сама по себе заканчивается коллективным бессознательным. Да, все, на этом она заявляет. И заметь, даже официальная психология на сегодняшний день официально есть заявление о необходимости или о предложении отказа от надсознания и подсознания, от этой терминологии. Потому что это все есть коллективное бессознательное. То есть, смотри, полное иконии обрубание. И люди, люди все в одну кучу, в один туалет. Ты знаешь, как что-то я сейчас сказала, полное обрубание, обрубание это как об, об, обрыв этой обрезание пуповины. Полное. Ну, зачем туда ходить, зачем разгребать, если это уже бессознательное? Но это и отражение, на самом деле, если посмотреть отражение в зеркале коллективного, то оно на самом деле бессознательное. Но это да. Мы смотримся посмотри, в свое да, зеркало. Да, да, да, Но мы же отказались, что это не мы создатели, поэтому да, полностью бессознательное. И поэтому бессознательное. Получается. Потому что именно сознание, создающее, и оно создает и материю. Хотя здесь можно поговорить, где яйцо, где курица. Mm -hmm. Но все-таки надо говорить о первичности сознания. Mm -hmm. Сознание не может без, без материи, но в то же самое время проявиться не может без материи. В то же самое время материя вообще не проявляется без сознания. Да, материя вообще не существует без сознания. Не существует без сознания, да. Как только появляется Она сознание, тогда появляется да, материя. Да. Интересные такие парадоксы, когда смотришь. А еще в последнее время ТикТок, Инстаграм подкидывает ролики, где люди с умным лицом начинают говорить о законах Вселенной. И почему-то этих законов, там есть закон притока денег или получения денег, закон кармы, закон рода, закон. Смотри, все где-то. Все где-то. Где вот где-то оно создается, и ну это не я создаю, Но это не я, и при этом я проводник, я проведу, соединю вас. А, ну, видишь, религия ведь показала образец, да, все полностью. Где-то, а я стану а я проводник. между твоим я и твоим не я. Угу. И лови раз, знаешь, так раз Между твоим на глаза. разумом и умом. Да, да, да. Да, я тебе остановлюсь, глаза закрываю и буду сейчас тебе показывать свое кино Да, а ведь на самом деле это от отключение твоего кино и показ своего кино Да, так я же говорю, закрыл глаза и показываю Да Все Очки, Очки. виртуальной реальности и человек верит уже, и вынесено Бога, и все. И самое главное, вот, что не осознается, что на самом деле мы же жнем то, что сеем. Если ты посеял вынос Бога, ты пожнешь болезни. Это напрямую связанные вещи. Если ты не отвечаешь за свои действия... Ты пожинаешь ты болезни. Ты пожинаешь свои плоды, да, болезни. Да, это болезни. Именно болезни. И никак вот... Именно, именно мир становится зараженным, то есть твоя жизнь ⁇ это болезнь. Это болезнь. Так, смотри, а, ведь если положить на материю вот то, что мы говорим, что если ты не берешь ответственность за свои действия, ты пожнешь болезнь. Если ты переходишь дорогу в неположенном месте или не смотришь направо-налево, как нас учили в детстве, а чешешь ровно. Бессознательно. Бессознательно, да то ты пожинаешь то, что тебя сбивает автомобиль. То есть ты полностью зависишь от внешнего. А внешнее оно такое же бессознательное, как, как и ты. ты. оно Что, ехала что и ехал и поехал. Что один бессознательный, да. что второй бессознательный. Но а, при этом ты же тут же выносишь ответственность, водитель виноват. Конечно. Сразу все, Но при этом. Игра. Да, и так Тупая. во всем. И если, ты знаешь, даже тут э, на самом деле это очень большая тема для людей, которые, например, находятся у власти, задуматься, а нужна ли вам толпа безответственных, которая вынесет ответственность на вас и создаст эшафот. Ведь это же ответственность конкретно под создание Шафота. Того же водителя садят в тюрьму за то, что он сбил пешехода там. А тот пост... Даже если пешеход виноват, в самом таком раскладе водитель вообще бусечка ничего не смог сделать, пешеход просто бросился под колеса. Есть статья закона, что он владелец. Средство, которое обладает повышенной опасностью. И как владелец этого средства он несет финансовую ответственность. И вот ответь... все равно разделит, разденут на деньги. Да, и отвечает за, получается, за бессознательность того человека, который да. просто вот мог даже в пьяном виде идти. Да, и он все равно будет оплачивать лечение этого пьяного. Угу. То есть сегодня такое законодательство, кстати, очень странное законодательство, вообще нелогичное, но оно сегодня есть. Кстати, вот я сейчас задумалась, очень классно а, в ГАИ написать, на что ребят, вы подумайте над этим. Они как? очень хорошо вносят изменения в законодательство. Но видишь, с электричками, как они сработали, круто. Сегодня уже можно нормально заправляться, нормально ездить. Такой порядок навели, просто идеальный. За полгода может и тут обратят внимание. Но в конце концов, это же глупость в законе. Для этого надо совершить действие. Куда? Написать. Ну, либо позвонить. Я тогда просто позвонила. Нет, потом и написала. Нет, тут больше надо. Здесь просто написание не закончится. Здесь больше надо. Здесь надо осознать целостность сознания и материи, Иначе бесполезно. Ты все заходишь с мира психики. Да. С мира психики, да. А Виша, я все равно иногда еще опираюсь на материю. Иначе, ну, потому что это надежда все-таки, что материя проснется, развернется. Ну, да. Да, это об этом. А материя, чтобы развернулась, ей надо научиться слышать себя, пока тело не услышит. Пока тело не услышит, это да. Возможно, это где-то права. Но все равно так приятно верить, что ты сыграешь сейчас в эту игру, и она будет иметь положительный результат. Самое главное в этом и есть и суть – верить. Да. Себе. А, ты знаешь вообще про веру? Я же уже поставила в расписание вот наши последние наработки про механизм веры. Уже поставила. Да, уже поставила. Там бомбические вещи. Правда, на декабрь месяц получилось, раньше не получится. Но я думаю, к тому времени мы еще немножко уплотним это. Ты знаешь, курс. я думаю, вообще, ты сейчас сказала на декабрь месяц, а я, э, и вдруг я понимаю, что этот год мы завершим очень мощно. Потому что посмотри, как наши курсы, последние, насколько они становятся информационно все плотнее и плотнее, невероятной силой. Обратила внимание, и у меня такое чувство, что год завершится с еще большей плотностью, знаешь, как скачком, большим прыжком в будущее. Ты знаешь, я бы хотела до конца года отдать коррекцию книгу Иллюзионист, очень бы хотела, но я понимаю, что это даже невозможно по времени. И по моей готовности ее вычитать и отдать. То есть внутри такой соблазн а знаешь, хочется, почему? а с готовности нет. А знаешь, почему нет готовности? Потому что информация у нас с тобой сейчас идет. Поток идет. Поток. Незаконченность. Да, да, да. Ну, видишь, я уже начала набрасывать информацию, уже книга «Инфодайвинг болезней». Она уже начала набираться. То есть та информация, которая касается болезни, я уже отдельно отбрасываю, потом мы ее обработаем, она пойдет уже в следующую книгу. Но э, там это уже прикладная книга. Угу. По сути дела, это книга по психосоматике, если бы можно было так сказать, если бы мы занимались психосоматикой. психосоматикой да. Но мы же во многих местах полностью противоречим тем наработкам, которые есть в психосоматике, потому что они лживые, они изначально Скажем. с искажением. А искажение в том, что а, тот же самый врач или психолог, или психотерапевт, он изначально, как и религиозный деятель, пытается встать между я и не я человека, дабы оказать ему помощь за вознаграждение. Люди не понимают того, что они все создают сами. И не хотят этому учить других. А если учат, то все равно остается некое сознание, симуляция, высший разум и так далее, которые их спасут. Которые лучше знают. Которые да. лучше знают, да. Это все правы на соответственности. Поэтому тут наши программы, они, они действительно для людей, которые созрели, которые интересны сами себе, Ко которым интересен мир психики. Которым надоело уже та, ну, сказать, информация, наверное, больше. История, информация. Здесь много чего, да? Старая игра. Старая игра. Она Мусор. уже, да, да, да, да. Ты знаешь, вот когда впервые, впервые у меня возник вопрос, зачем я живу, а в какой-то момент вдруг появился взгляд вот такой на на жизнь что если брать социальные нормы и представления которые есть сегодня угу. то эта жизнь не имеет смысла угу. но вот посмотри если брать бог где-то на солнышке создал жизнь для чего плодитесь и размножайтесь ешьте сикайте и какайте Тогда зачем он разум давал человеку? Для этого есть дождевые черви, для этого есть для а, этого а, скоробей, рыбки в аквариуме. рыбки в аквариуме. А, в клеточках. Да, а смысл тогда в человеке? Угу. Смысл тогда, где развитие разума? Вплодитесь и размножайтесь? Развития разума нет. Оно очень медленно идет. Еле-еле еле просачивается разум. А сейчас его практически нет. А именно ум захватил, ты же знаешь, и ум ум именно ум э, искажает абсолютно все и, и исчезает смысл жизни исчезает и поэтому большинство людей и не задумываются зачем они пришли. Да? но при этом а у них же у каждого есть душа у -у -у. и им больно в конце жизни, особенно когда им они могут, там прожили какую-то жизнь. Больно? Да, они не могут понять, почему больно. И поэтому они и вкладывают там деньги в строительство храмов, там выделяются земли на эти храмы и так далее, и так далее, и так далее. А смысл находится? Нет, Ответ не на вопрос находится? Что-то изменилось? Да, ничего не меняется. Клеточка становится наоборот. Все. Боль как была, так она и остается. Да. Болячечка эта, которая непонятно где. Где тот червячок, который точит. И не могу понять, что болит, от чего болит. Угу. И человек ищет, видишь, его, его бросает от э, материи, в, в, ну, то есть от физического мира в церковный, этот, как его называть, божественный. Да, а церковный не помогает. Угу. Причем вот меня же тоже когда-то так штормануло, бросило, а, и не помогает ни православный, ни мусульманский. Не находится ответ. На. Не находятся ответы. Не буддистские, казалось бы, буддисты вообще пошли круто, когда ты там сидишь и Угу. Видишь, везде остается Недосказанность да. Она недосказанность, которая заменяется Потом какими-то медитациями Молитвами, погружениями там, угу. ну, Разными такими коллективными Действиями Когда человек входит в транс гипнотический, и ну, типа успокаивается. Вот он просидел, прохикал там 9 часов подряд, и вроде как его ум должен был замолчать, а, и а если ты так прохикал 5 дней, то уже к пятому дню у тебя вообще есть, короткое замыкание должно случиться, и ты вообще должен перестать соображать. Но чаще всего так и получается, что человек перестает соображать. И успокаивается. А боль-то не девается. Ответы на вопросы не, не проходят. Вот это... Потому что Бог остается вынесенным. И игра в я-не-я продолжается. И тогда ведические знания. Кто-то спрятал. Кто-то там укрыл. И так далее, и так далее. Уже появляется кто-то. Кстати, на этом появлении кто-то недавно. Опять, я уже не раз. Даже в первой книге «Управление восприятием» эту тему описывала. И сейчас опять обратила внимание, как только возникают тяжелые времена финансовые, где-то финансовая нестабильность, просадка и так далее, обязательно находятся люди, которые называют себя экстрасенсами, называют себя там, вангами, божественными прорицателями, целителями и так далее. И что меня удивляет, очень часто это люди в отставке. Есть, вот это, это меня да. всегда смешит. Это да. Это, Знаю, о чем ты. Это да. есть, пока ты, ты служил, ты не был экстрасенсом уцелительным. А потом смотришь. А ведь это же отношения. Ну, овны, что с вами делать, да? А человек там, вроде как умный. Почему бы не схитрить? А кому лжешь? Вот поэтому и болеешь. Человек не думает, что мы, если мы видим в людях овна, мы центральные в стаде. Если мы видим богов, мы боги. И у нас есть выбор, кого мы будем видеть. Если мы видим коллективное бессознательное, то поговорим о своей осознанности. Если для нас нет коллективного бессознательного, каждый человек – бог, Тут то ты тогда индивидуальности – бог. Вот оно, зеркало, как работает. И здесь ты себе не соврешь. Попробуй схитрить. Не получится. И когда ты видишь это кино, поэтому начинается начинает становиться комедией. А ты знаешь, комедия, да. Трагическая или, или со счастливым концом. Ты знаешь, иногда, когда смотрю на наши книги, я понимаю, когда-нибудь по ним будут сняты фильмы на самом деле, и начало будет типа, ну не типа Гарри Поттера, я думаю, типа «Властелина колец», вот особенно самое начало вот такое жесткое, да. А потом, с парадоксального начала, уже есть. Как у нас у Камина заставка? Тили-тили-тили-тили. Сказочка, да. Скоро сказка сказывается, а скоро делается. А вот концовка там будет комедийная. потому что восприятие, с которого вот сейчас идет и дальше, ты понимаешь, уже с парадоксального восприятия ты выскакиваешь и понимаешь, что эта игрушка, она написана в стебе. И, и передавать и осознавать ее надо, как бог стебется, когда играет, он кайфует и стебется. Тогда как же можно стебаться над болезнями? Вселенная, зачем ты послала людям болезни? А на самом деле, кто стебется? Сам же. Сам человек над собой. Над собой и стебется. И причем слово стебется – это действительно издевается. Вот смотри, у слова стебется может два смысла быть: смех и издевательство. Правильно? Да? Да, да, да. Наказание стебется. С какой стороны ты смотришь? Или ты вообще смотришь с, с плюса или смотришь с минуса, со да. стороны протона или электрона? Да. Нету хорошо или плохо. Есть, есть гармония. Есть игрок есть сознание. Игра плюс-минус. Да. И пошла игра. Да. Какая игрушка завелась от соединения плюс Люземизе? Какую то игрушку смог создать? Соединил плюс-минусом, и игра пошла. На да. проводочки. Это бомба вообще. Или там что-то ходит, ну Бу... что-нибудь ходит. Ваши Бу... выгиб. Бу... Бу... Да. Но вот а, обрати внимание, когда ты занимаешься инфодайингом, вот эти вещи осознаешь и видишь целостно, как это все работаешь. Работает ведь на, на самом деле ловишь кайф постоянно. Угу. Вот нету дня, чтобы мы не кайфовали. Не кайфовали от работы, не кайфовали от погружения, от того, что мы делаем. Вот, казалось бы, отработал там а, целый день, да? А, даже если сейчас мы начинаем, сдвигаем там ближе к обеду, то заканчиваем так часу ночи. Угу. И получается, а, вот ты и, э... Отработал ты этот день. и Отработал ты этот день. И бывает очень часто такое, что идет заснуть. ночь, а ты заснуть не можешь. У тебя Потому валит информация, ты кайфуешь от того, что у тебя, у тебя еще больше кайф появляется. Да, да, да. Потому и утром интерес. опять мы с тобой раз и записываем, записываем. Опять мы опять в кайфе, да? Опять в кайфе. И книги пишутся, и курсы ну, создаются, да. и все. Недавно а, прочитала где-то я в Инстаграме а, в результате моей полугодовой работы был разработан тренинг та та та та та та. -та. Я так сижу и понимаю, мужик, ты ни хрена не делал полгода. Не умеешь работать. занимался ты просто пустословием. Пустословием. Накачивал эго. Какой тебе тренинг? Тебе так тяжело это давалось полгода, прикинь? То есть это, это ж как ему интересно в кавычках, чтобы он полгода чтобы полгода картошку копал. Да? Таки да? А так люди живут? Это а на самом, когда, деле, когда это тебе интересно, оно вот прямо в этот момент все и ресурс, и возможности, и тебе интересно. Все сразу. Материализация. Это как мне когда-то одна журналистка говорила, говорит, я один материал делаю две-три недели. Я не понимаю, как ты делаешь три материала в день. Это об этом же. Вот когда я раскручивала это, я поняла. Это об этом же. Потому что когда ты горишь, тебе интересно, у тебя дофига информации, у тебя постоянно это в голове, и тебе это все легко. Да. и когда появилась вторая, вторая так и с таким же интересом пошел соединение, игрушка. игрушка заработала. новая, совершенно новая. Новая. И смотри, ведь мы говорим на самом деле простые вещи. Говорим очень простыми словами. И поспорить с ними практически невозможно. И человек, который начинает слушать, он даже зачастую не понимает, что такое инфодайвинг. Да, потому что ум ложится на лопатки на самом деле. Да. Искренностью. Угу. Потому что все вещи называются своими именами. И смотри, вот обратную связь, сколько мы писем получаем в неделю. Я уже забыла обновлять сайт, да, и сегодня вот статью еще даже до конца mm -hmm. не вывесила, mm -hmm. ее просто вкинула, чтобы не забыть. А, mm -hmm. Каждый день приходит энное количество обратной связи, где люди пишут, как меняется жизнь, как, как, как, как, и ты читаешь и понимаешь, блин, а ведь вы буквально в каждом письме совершил простое действие, когда ты перестал врать самому себе и ты получил результат. Uh -huh. И в этом плане очень хорошо индикаторами работают дети. У матери с отцом пошли терки, ребенок а, орет, бьется головой, там проблема. Как только у матери с отцом все хорошо, mm -hmm. обратная связь прекрасная. Как только отца и мать разносят эго, понеслось. И смотришь и понимаешь, просто прямая зависимость, прямая. И родители, вы можете это видеть. И вы можете сами это контролировать, и сами это нормировать. И назовите это, как хотите. Если не будете лгать себе, Если да? не будете лгать себе. И закрываться словами, это не я, это не от меня зависит. Но тут, кроме этого, выплывет вторая большая тема. Тема благодарности. Угу. Благодарности самому себе, благодарности друг другу, благодарности ребенку, благодарности вообще окружающему мир, всем-всем-всем. Люди, которые находятся в конфронтации с собой, они не умеют быть благодарными. Для них это проблема. Они вырывают какой-то кусок из контекста. Я уже поблагодарил, я уже сделал. А самому можно давать лопату, чтобы он закопал того человека. И это называется благодарность. Но при этом интересно это наблюдать со стороны, самое главное весело наблюдать со стороны. Вот когда ты видишь, особенно а, меня все время прикалывает, когда да я уже поблагодарила, а ничего не изменяется, да и понимаешь лопату да, чтобы твоя благодарность была более глубокой и насыщенной. Прикольно, но это на самом деле весело когда видишь это. Когда все. видишь это все. Когда ты находишься на одной из сторон, то тогда да. не весело совсем. Да. Кстати, когда-то был фильм давно-давно французский про развод. Там э, была сначала позиция, взгляд на, один, на одни и те же действия Тут мужчина, женщины были вместе, потом почему-то развелись И вот взгляд, первая серия, взгляд его на развод Вторая серия, взгляд ее на развод, ну или там наоборот uh -huh, uh -huh. И это были две разные серии uh -huh. То есть как будто вообще события были кардинально противоположны э, Ты знаешь, я когда думаю про наши книги так вот, когда э, в дальнейшем по ним будет сниматься фильм, то... До парадоксального восприятия после парадоксального восприятия Будут как взгляд на развод То есть, когда ты видишь из надсознания жизнь И она такая тяжелая, и научная, и описательная, и вся такая важная когда ты видишь подсознательные части Там просто степа ржащая Какая крутая игрушка <смех> кинокомедия, да, и как Трама, трагедия, да, трагедия, драма, да, да драма да, да. и это вот, и соединилось, и это все жизнь черное с белым соединилось и а, получилась игра в жизнь и ты знаешь еще есть один момент, я не верю что в жизни есть люди которые не замечали что то, что они создают, создавало их сознание когда у них, вот они о чем-то думали, это проявлялось. Когда они что-то начинали делать, там запланировали отложили, например, в том раз это пришло в их жизнь. И они называли это случайностью, Бог помог, еще там что-то. Они не взяли за это ответственность и профукали шанс проснуться. Причем очень серьезный шанс, близкий, близкий шанс к самому шанс. себе. Просто я не верю, что есть такие люди, которые могут сказать, что этот мир полностью материален. Угу. Было это у каждого человека. Вопрос, насколько человек готов взять ответственность за свою жизнь на себя. И тогда парадокс. Вот сейчас только мысль пришла. Возьми, пожалуйста, те должности, например, руководящий, например, директор завода или там директор фирмы какой-то, или ну, любую должность, руководящую. руководящую должность. Mm -hmm. Скажи, пожалуйста, эти люди хоть один не являются материалистами? Нет, они все материалисты. У них у всех есть Бог, вынесенный вселенной, и ни один из них не берет ответственность. Сто процентов. Вот это парадокс, прикинь. Сто процентов. А -а -а, вообще капец. Это все решил Бог у них. Да. да. При этом они материалисты. Да, при этом они материалисты. И при этом у них решил это все Бог. Смотри, какой парадокс. Смотри, это не они, но при этом внутри их Эго. Оно так, оно шепчет самому себе. Это ты сам, это ты такой крутой. Угу. Так, угу. Смотри. А смотри, какой парадокс. Какая ложь самому, самому себе. себе. Вот оно. На ладошке. А потом вопрос, почему мы болеем? Почему мы бухаем? Покачено. Очевидно? Даже придумывать ничего не надо. Просто вот сесть, так вот в моменте здесь и сейчас и зависнуть. Трезво. Блин, трезво. Я хотел сказать трезво. Про на мгновение. Точно. И посмотреть на свою жизнь. Трезво, говорит глаза. Ты знаешь, когда люди вот смотрят этот подкаст, глаза в пучок, слышишь? Но это же очевидные вещи. Да, на самом деле. Это примитивные очевидные вещи. Тут не надо ничего придумывать. Вот просто, просто на, минуту, на минуту задуматься. А что ж вы делаете? На И минуту проснуться. коснуться себя. Да, на минуту коснуться. Просто уделить внимание своей жизни. Да? Уйти из автоматизма этого. Это точно так же, знаешь но уж более такой лирический сценарий, если ты там, присутствуешь там, на свадьбе, там, на золотой там, или ты присутствуешь там 40 лет люди вместе прожили, и очень часто принято задавать вопрос, вот если бы вот сейчас вернуть жизнь назад, ты бы прожил жизнь точно так же? Или ты бы женился на ней? Ты бы вышла замуж за него? И в процентов случаев люди говорят, да, я бы прожил жизнь именно так я бы именно вот на ней женился или я бы за него вышла замуж да когда мы видим в подсознании людей проживших много лет вместе хоть один из них в следующей жизни вместе никогда никогда только в случае циклической ошибки и тогда больные дети чтобы разорвать этот круг то есть это будет привязка, связка. То есть на самом деле это, вот смотри. Это ложь, прилюдная ложь. Ложь, а ложь и является вот этим узлом. Да, да. Именно а вот она. А она завязывает. Да ну, так что, хочешь, да, поиграем да, в эту игру, да. сыграем. Да. да, Ты сейчас врешь, ты не можешь сказать, что нет, я бы никогда не женился. У меня уже есть этот опыт. Я прожил, благодарю своего но спутника. Этом, но при этом я тебе хочу сказать, что... Большинство из них именно это и чувствуют. Я тебе скажу так. Большинство из них действительно чувствуют. Особенно, если это спросить у возрастных людей, которые прожили там 40 и выше. Почему? Потому что они уже настолько привязаны. То есть одного, ответствен... да. одного человека ответственность вынесена на, на, на этого, а у этого на этого. И они просто вот уже... И они действительно, как малые дети, привязаны друг к другу. Все. Да. И они... Ну, вот оно. И это про любовь? Человек не знает, что такое любовь. И, и вообще, что такое и любовь. Да, не знает, что такое любовь. Забота, внимание, удобство, комфорт. Совместное времяпрепровождение, подарки. Любовь Что еще любовью называем. Да, да, да. Любовь ⁇ это свобода. У -у -у. Искренность. Разве есть? А разве есть в паре свобода? Искренность. Ну, это все, объяснение. Уже есть. Да. Но для этого надо было проделать долгий путь. Долгий путь. Да. И это крайне непривычно. Непривычно, потому что привычки нету Потому что нет одинаковой реакции В моменте здесь и сейчас То есть каждый момент здесь и сейчас Иной, нету стереотипа Нету автоматизма Вот это про любовь А если ты заранее знаешь Что твоя метелка тебе ответит То это не про любовь И не интересно Класс Сказала а, а вот если рядом метелка, метелка, метелка твоя неожиданно. Это уже интересно. И твоя летометелка. Твоя метелка Да. Тогда жизнь наполняется красками. Она перестает быть черно-белой. Она свободная. Она счастливая. Тогда спутник становится интересным, ты никогда не знаешь, что он отмочит в ближайшие три минуты. А это уже интересно, понимаешь? Уже жизнь наполнена краской. Мало того, спутник будет смотреть и думать, а чего это Он там смеется? Мне тоже хочется, а чего? И это не о сумасшедстве, а уже привлекательно. Но ты знаешь, вот даже просто, когда ты попадаешь в какую-то ситуацию и начинаешь раскладывать, как эту ситуацию видит подсознание, это же уже весело. То есть это уже настолько весело, но это каждый раз заставляет задуматься. Это настолько весело, мало того, так это настолько просто, ты видишь, а, а понимаешь, что человек этого не видит, и ты ему можешь говорить, показывать, а, а для него где-то местами твои слова будут больными, болью отзываться. Некоторые места, некоторые места будут казаться сумасшествием. Некоторые места – это вообще о чем? И мы об этом не говорили. А да? слух как иногда пропадает. Что, что, что? Три раза. Да, да, да. Не понимаю. Что вы говорили? Ой, пропустил. Еще раз, что, что, Вот-вот. Это об этом. О том, что ты пропустил. Да. О том, что ты не на этом диапазоне. <свят> да. <свят> Твою радио словило эту волну. волну. <свят> Потому что есть вторичная выгода, которая говорит, не-не-не, мы так не будем. У нас все хорошо. В нашем болоте очень приятно пахнет сероводородом. <свят> И у нас очень вкусно поют лягушки. <свят> И у них свадьба. Да, у них свадьба. Слушай, ну мы вообще с тобой настебали сейчас. И мы, это все по да, и, и при этом настолько, да. И при этом здесь столько сути вложено в нашем разговоре. Как это есть а, по текло. к Доброт да не попало. Не попало. Сказ, Сказка ложная. Да, вот не намек, доброму луну. Волос. Да. Кстати, сейчас все больше и больше на сказки да. подсаживаемся. И, кстати, в сказках, как правило, есть и решение очень многих вопросов. В сказках мудрость. Мудрость. Приезжаю на дачу в последний приезд. Поднимаюсь на второй этаж. А там стоят колонки. И стоит проигрыватель для пластинок. А муж откуда-то выволок... То есть я знала, что где-то это лежит в мусоре, а оказывается, он этого не выкинул, он его сохранил. И теперь у нас есть пластинки, и осталось найти сказки народные. У меня в детстве были эти народные Блин, сказки на пластинках. А где у нас? Мне надо у папы спросить. Спроси, где сказки. Пластинки. Тогда были пластинки, очень хорошие записи. Я так слушала. Ты знаешь, я спрошу. Вот я тоже посмотрела. Он нашел там записи Аллы Пугачева. Еще какие-то такие пластиночки. Еще и синенькие, есть большие черные. А вот а У нас Не еще на даче это есть. Надо спросить у папы. У нас вообще а, есть коллекция в подвале, сейчас же вот подвал в ремонт пойдет, и начали это все разрывать, и там а, в подвале коллекция старой техники, там даже есть самый первый телевизор, поржать, его не выкинули, и есть телевизор, который когда-то собрал человек который сегодня является генеральным директором крупнейшей компании в России, а он мне своими руками этот телевизор собрал. Можно на что А вот смотрите, а вот смотрите теперь. А ведь это настоящая история, да, именно настоящая. И с этого телевизора можно действительно настоящую историю передавать в роду, по роду, настоящую... А надо ли? Согласна. Или чтобы у них был момент здесь Но и сейчас? Для того, чтобы появилась новая, нужна старая материя. И к этой старой, то есть, ну как старая, то есть почва нужна, почва правильно, она, нужна, да. опора. И это опора, это почва, она должна быть чистой, благодарной. То есть, благодарность истории. Никогда ты не осознаешь благодарность, потому что нутром чувствуешь, она лживая. Это одно. Тогда это грязная почва. А когда ты знаешь, что ты почва, и ты вот именно на этой почве можешь начать рождать новое, Тогда появляется новое. Ведь без материи э, сейчас сознание без материи не может проявиться. Сознание проявляется только в материи. Материя, При этом материя, да? да, не не существует без сознания. Ее просто нет. И тогда какая ценность истории, то есть нашему прошлому, но только какая ценность, когда ты осознаешь благодарность, а не злость, обиду, вину, разочарование, жадность, страх потерять прошлое. Это совсем другая песня. Благодарность, у тебя есть почва. И тогда это точно также благодарность родителям. Ты можешь осознать без обид, без вины, и начать новую жизнь, создавать свою. Но это только тогда, когда ты блин, так и хочется сказать, когда ты прошел весь наш путь вот честно, вот так искренне говорю вот так и хочется, а на самом деле это как тогда, когда ты искренен сам собой а к искренности помогут прийти наши книги, и курсы ну вот я сейчас абсолютно искренне я знаю, что я говорю это на самом деле так, пока ты говорила, у меня вдруг пришел образ я не знаю, к чему он пришел Угу. Он даже как-то вырван из контекста получается, но я вдруг чуно. Ну, Ясно тобой, увидела. что никогда не приходит ничего просто <как> так. Ничего просто так. Я вдруг увидела мавзолей угу. на Красной площади. Угу. История может быть завершена только в том случае, когда будет благодарность. А скажи, а что несут туда? Угу. Благодарность или скорбь? Или любопытство. Любопытство, скорбь. Сейчас уже не любопытство. Лепопытство. Но лепопытство. раньше не слилось скорбь. Сколько скорби было слито, У -у -у. как в помойное ведро. Какое разрушение для души и для психики. И невозможность инкарнировать. И это может завершиться только через благодарность. И через предание тела Земле. И тогда не будет заходить на постоянно, циклическая ошибка не будет на один и тот же круг. И, и даже не предание назад. земле, здесь только кремация поможет. Именно кремация. Тут нельзя предавать земле, тут только кремация. И это спасение души. Без вариантов. Блин. Ну ладно. Это так просто влетело, когда пока ты говорила, понимаешь, вот оно, если это существует в моменте здесь и сейчас. Меня сегодня покруче прилетело. Я сейчас вот именно благодаря тебе вспомнила, я тебе скажу после стрима. Меня сегодня остается... покруче прилетело. Куда круче? Это вообще то, что прилетело, это связано с тем, что человек считает самым ценным. Я просто скажу, это связано с умом. Ум. А то, что я сегодня, каким я сегодня ум увидела, вот эту фишку я не скажу, я тебе после стрима скажу. Если ты с на эти картинки... Сопорой. Если бы мужчины понимали, Почему? как проявляется ум психики, да. то, наверное, они бы не так сильно им гордились. Горди. Не так бы. И женщины не так бы. Увлекались бы этим умом. Умом.